Дед, наши подписчики интересуются, как выжить в зимнем лесу. Я предпочитаю выживать у себя дома, на диване, между холодильником и газовой плитой. Ты очень-очень странный землянин. Дед, ты на вопрос уже ответишь? А какой вопрос? Ответь, как выжить в зимнем лесу. Ну, первым делом от болот держаться подальше. Зинварский крокодил, особенно злой, на берегах Амазонии. Дед, ну при чем тут Амазония? А кто в наш лес зимой попрется? Там же сугробы, холера тебя деви. В лес за грибами ходят, за ягодами. Наши подписчики, идиоты, по-твоему, что ли? Зимой за грибами. Это ты снега не видел, сидишь дома. А они, будь уверен, знают. Дед, они определенно про наш северный лес спрашивали. Про наш лес, а вас там, на унцедринце. Ну да, есть еще вариант. Идешь обратно домой, выжимаешь зимой на кухне. Ну, так если заблудился. Да как же заблудишься? Обратно по лыжне своей идешь. Ну, на снегу следы остаются. Всегда. Он же снег, ятишкин, писатиши! А если лыж нет? А если метель? И следы занесло? А если, а если? Ты что, меня бесишь? Они там оба идиоты совсем, что ли? Пошли в лес зимою за грибами, без лыж! В пургу! Иди дихолера. иди, холера! Иди и смотри дальше, YouTube, Изучай Земля! Чтоб не больше такой ересь не петрушил. Зимой в пургу без лыж, за ягодами. Про Амазонию они спрашивали. Туристы наши, подписчики мои недоглядные, путешественнички отважные. Им надо дикарей опасаться. В амазонии надо мне с ними ехать. Деда там все знают.